крепкого, здорового иммунитета вместе с продукцией Вивасан. А вот как приобрести ее, не выходя из дома, я вам сейчас расскажу. Итак, как же зарегистрироваться в интернет-магазине Вивасан и как оформить заказ на сайте, если у вас уже есть компьютерный, иначе его называют дистрибьюторским, номер Вивасан. Первое, что необходимо вам нужно сделать, это выйти в интернет и набрать в поисковом окне Название сайта Vivasanin.com Когда вы попадете на сайт, то вам необходимо нажать на кнопочку в правом верхнем углу. Если вы вышли на сайт через телефон, то вам необходимо нажать на три полосочки в левом верхнем углу и затем на кнопку «Войти». Нажимаем на кнопку «Войти» в правом верхнем углу. Нажимаем на эту кнопку. Мы с вами попадаем на страницу регистрации. Поскольку вы еще не зарегистрированы, то вам нужно вначале нажать на кнопку «Для дистрибьютора», поскольку у вас уже есть дистрибьюторский номер. На следующей странице вы указываете свой адрес мейл и свой дистрибьюторский номер. И нажимаем на кнопку «Подтвердить». Я не буду нажимать, потому что я уже здесь зарегистрирована. Вам на почту придет письмо, в котором будет указан пароль. Мы возвращаемся на страничку. Регистрации и вбиваем свой, опять-таки, это уже с левой стороны в анкету, свой компьютерный номер и тот пароль, который пришел вам на почту. Затем нажимаем на кнопочку Войти. Все, мы уже попали в интернет-магазин Вивасан и имеем полное право пользоваться дистрибьюторскими ценами которые, как вы знаете, отличаются от розничных цен на 23%. Кроме того, мы имеем право пользоваться моментальными скидками, которые могут достигать 18% от суммы заказа, и кроме того, получать подарки, которые указываются в конце главной странички. Вот, пожалуйста, я вам покажу. Если мы не зарегистрированы в интернет-магазине и если мы нажимаем на каталог и смотрим там продукцию, то она у нас выскакивает с розничными ценами. Поэтому не забывайте о том, что для того, чтобы пользоваться дистрибьюторскими ценами, вам нужно сначала нажать на кнопочку Войти в правом верхнем углу. Все, мы с вами зарегистрировались в интернет-магазине и теперь можем выбрать товар, который нам необходим. То есть сделать заказ. Мы в поисковом окне вверху справа набираем товар, который нам необходим. Ну, например, крем там. Вот DO-крем-календа, пожалуйста. Вот он у нас сейчас загрузился. И поскольку мы уже находимся в интернет-магазине зарегистрированные, то нам выскакивают цены дистрибьюторские. Вот, пожалуйста, сверху зачеркнутая розничная цена, а ниже это уже наши внутренние цены. Я отправляю этот товар в корзину. Вот, пожалуйста, с правой стороны у нас появился этот товар. И так далее. Набирая последовательно те или иные названия товара, вы их загружаете, загружаете в корзину и оформляете заказ. При этом вы, вам необходимо помнить о том, что вы имеете право использовать свои кэшбэки, которые у вас появились в течение предыдущих трех месяцев. И для того, чтобы получить подарок, суммы своей закупки, вам необходимо, чтобы сумма этой закупки была без учета этой объемной скидки так называемого кэшбэка. При регистрации, хочу вам просто на этом акцентировать внимание, при регистрации в интернет-магазине у вас могут быть, возникнуть проблемы, которые могут, связаны, могут быть связаны со следующими моментами. Первое. Если вам и мы нет в анкете, который вы оформляли при регистрации на фирме, то есть его нет на сервисе. И второй вариант – это когда он не совпадает, то есть ваш мейл не совпадает с мейлом, который указан в анкете. Для того, чтобы с этой трудностью не сталкиваться, вам необходимо либо позвонить на фирму, либо позвонить по телефону или написать по мейлу, указанному ниже, и тогда ваши проблемы с легкостью разрешатся. Доставка товара осуществляется в течение двух-трех дней. Оплата производится либо картой банковской, либо наличными при получении товара. Я надеюсь, что я все объяснила правильно и вы меня поняли. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Буду рада встретиться с вами лично. Всего вам самого доброго. Я жду ваших вопросов. Первый вопрос вот по поводу официального сайта. Если в поиске Яндекс набирать ВИВАЗ, там попадают несколько сайтов, которые называют себя официальными. То есть нам нужно попасть именно на сайт, адрес которого сейчас у вас указан в адресной строке. Я правильно понимаю? Иначе мы можем да, за... я... совершенно не так. Да, вы правильно спрашиваете. Хороший вопрос. Дело в том, что... Адрес сайта, ваш компьютерный номер, который вы, может быть, уже подзабыли, я вам укажу ниже. Отлично. И вы зайдете по этому адресу сайта и наберете свой компьютерный номер. Вот, по поводу почты я понял, потому что если неверную почту указать, например, привычную почту, которой вы пользуетесь, она не прописана у нас вижен, да, то нам пароль не вышлют. Правильно да. я понял? Да? Да. Так, это вот ситуация. Вот когда мы входим, нажимаем «Войти», да там еще кнопочка «Я тут впервые». Это что значит? Потому что я так понял, сейчас мы регистрируемся не в компании Vivasan, а мы регистрируемся на сайте интернет магазин Вы знаете, хороший тоже вопрос. Мы сегодня рассмотрели с вами вариант. Когда да. у, у вас уже есть компьютерный, а, иначе да. называемый дистрибьюторским номером, поэтому мы не нажимаем на кнопочку «Я здесь впервые». А угу. вот если человек «Я здесь впервые» – это второй вариант, который мы с вами рассмотрим угу. а, сегодня, то я расскажу, как зарегистрироваться на сайте Вивасан. Как ну, а есть в компании Вивасан, правильно? Да, в компании Вивасан. Вот. А да. чтобы получить именно вот этот дистрибьюторский номер, правильно? То есть сейчас мы рассмотрели вариант, когда у нас уже есть номер, у нас есть карта по кэшбэку, и мы просто регистрируемся на сайте интернет-магазина для того, чтобы делать дистанционно э, заказы и получать а -а -а. их через да. Да, и, да, совершенно верно, и для того, чтобы пользоваться дистрибьюторскими а -а -а. ценами. А, да, Онлайн-версия нашего склада. Все, что мы делали в, на нашем складе, да, мы точно так же делаем на сайте интернет-магазина, получаем все те же цены, все те же скидки и так далее. да И все это да. будет вынесено в нашу учетную запись Vision. Правильно, да? Абсолютно верно. Абсолютно. И тогда самый важный вопрос, потому что в Vision есть привязка к... То есть если мы сейчас делаем заказы и покупки на официальном московском сайте, который вообще-то московский склад, как это будет связано с нашим, например, воронежским складом? Могу ли я здесь ну, получить свои скидки а, потому что говорят что можно получить только на том складе к которому я привязан то есть нужно конечно. ли делать да да конечно вы получите скидки только на своем складе к mm -hmm. которому привязаны то есть это касается кэшбэка mm -hmm. а так вообще продукцию конечно вы можете получать ради бога откуда угодно и из москвы я, и я из понял москвы. вы просто говорили там про yeah. какие -то акции то есть акцию я тоже могу получить прямо вот на в онлайн магазине или тоже мне нужно как-то со складом связываться И имеется в виду акции какие два по цене одного или какие да да, да, да ну вот а что-то одного это только это только через да. То интернет магазин это сделать невозможно все спасибо все было очень понятно всего доброго спасибо большое